Процесс номер пять. Игра в процветание. Когда следует обращаться к данному процессу? Когда хотите развить свое воображение? Когда хотите добавить ясности и конкретности своему желанию? Когда хотите увеличить приток денег в свою жизнь? когда желаете усилить приток изобилия всего, что только можно пожелать в свою сторону. Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс «Игра в процветание» будет наиболее полезен в том случае, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между первым и вторым.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 Мы не будем иметь дело с настоящим банком, вы станете лишь вносить и снимать деньги, выписывая чеки подобно тому, как это происходит при наличии настоящего банковского счета. Для этого вы можете использовать старую ненужную чековую книжку или компьютерную программу. Вы можете даже завести собственную систему учета, занося все операции в блокнот и используя чистые листки бумаги для выписки чеков и расписок о приходе денег на счет. Полезно сделать этот процесс как можно более приближенным к действительности. В первый день положите 1000 долларов на ваш счет в банке и потратьте их. То есть сделайте в книге учета запись о приходе 1000 долларов и потратьте эти деньги, выписав чеки. Вы можете истратить деньги на что-то одно или сразу, на несколько целей, выписав соответственно один или несколько разных чеков. Смысл этой игры состоит в получении удовольствия от мыслей о том, что вы хотели бы купить. Кроме того, вы можете наслаждаться тем, что выписываете почти настоящие чеки. Не забывайте подробно описывать на чеке в строчке memo в заметках, примечаниях, на что вы тратите деньги. Например, на покупку великолепной ручки, на новые кроссовки или на омолаживающие процедуры в косметическом салоне. Можете потратить все деньги со счета сегодня же, а можете оставить какую-то часть на завтра. Однако мы рекомендуем вам потратить их сразу, потому что на следующий день вы сделаете новый чудесный вклад на свой счет. На второй день вынесите на счет 2000 долларов, на третий день 3000 долларов, на четвертый 4000 долларов. На 50-й день положите на счет 50 тысяч долларов, а на 300-й день 300 тысяч долларов. Если вы поиграете в эту игру в течение года, то положите на свой счет и потратите в общей сложности более 66 миллионов долларов. Поиграв в эту игру хотя бы несколько недель, вы обнаружите, что необходимо как следует сосредоточиться, чтобы умудриться спустить столько денег, а следовательно, ваше воображение чрезвычайно разовьется. Большинство наших физических друзей не тратят много усилий на тренировку воображения. Люди предпочитают посылать свои вибрации исключительно в ответ на то, что они видят вокруг себя. Играя в эту игру, вы почувствуете, как в голову приходят новые идеи, и с течением времени сможете ощутить, как ваши желания и надежды возрастают. Таким образом, вы получите немалую пользу от того, что измените свою точку притяжения. Как вы видите, Вселенная реагирует и отвечает только на ваш вибрационный посыл, а не на текущее положение дел. Значит, если обращать внимание лишь на складывающиеся вокруг обстоятельства, то жизнь и дальше будет развиваться без каких-либо существенных изменений в лучшую сторону. Но если вы направите свое внимание на прекрасные идеи, которые в вас рождает игра, то Вселенная ответит вам в точном соответствии с вибрациями подобных мыслей. Вселенная не делает различия между вибрациями, которые вы посылаете в ответ на реальное положение дел, и вибрациями, возникающими под воздействием вашего воображения. Именно поэтому процесс «Игра в процветание» будет одним из наиболее действенных средств для изменения вашей вибрационной точки притяжения. Вы можете играть в эту игру совсем недолго, а можете заниматься ею целый год или даже больше. Любой ваш выбор будет правильным. Поначалу правила этой игры могут показаться несколько странными, но чем дольше вы будете ею заниматься, тем богаче и ярче станет ваша фантазия. При этом, развивая воображение и, кроме того, фокусируясь на ощущении радости и удовольствия, вы существенно улучшаете точку притяжения. Выписывая чеки и придумывая самые разнообразные покупки, используя всю силу воображения, вы не ощутите внутреннего противодействия, потому что не будете бояться потратить лишнее. А следовательно, сумеете достичь такого состояния вибраций, которые необходимы для получения того, что вам нужно. Вы создадите идеальные условия для исполнения желаний, потому что будете находиться в состоянии не противодействия или, если говорить точнее, в состоянии принятия. Таким образом, вы не только получите немалую пользу от развития воображения, но и улучшите точку притяжения, что кардинальным образом изменит всю вашу жизнь. Причем улучшится не только финансовая ситуация, Многие другие вещи, на которых вы с удовольствием фокусируетесь во время процесса, начнут постепенно у вас появляться. Вы можете начать игру или прекратить ее. Вы можете играть в нее так, как вам только заблагорассудится. В этом процессе нет жестких правил. Ничего такого, что вы в обязательном порядке должны делать, нет в нем и других запретов. Другими словами, просто играйте в свое удовольствие. Тратите столько, сколько считаете нужным. Однако вам следует помнить, делайте все возможное, чтобы развить свое воображение. Если бы вы были скульптором, то, приступая к новой работе, не стали бы сразу же бросать ком глины на пол, даже не успев толком взять его в руки, да еще и приговаривать при этом ничего не получается. Вы бы поработали с ним, придавали бы ему форму, вы бы добавляли какой-нибудь другой материал, брали глину разных цветов. Вы бы делали все возможное, чтобы довести свое творение до совершенства. Но когда дело касается созидания, в процессе которого используют энергию, творящую миры, большинство из вас не пытается сознательно управлять своими мыслями. Это равносильно тому, как если бы кто-то другой бросил на зем ком глины, а вы потом потратили всю свою жизнь на описание этой картины. «Да, эта жизнь выглядит не слишком впечатляюще. Родители могли бы сделать для меня что-нибудь получше, или экономику надо в корне менять, или кругом сплошной обман и несправедливость, или мне не нравится, как со мной обращаются окружающие». Знакомое высказывание, не правда ли? «А мы говорим вам, возьмите глину в свои руки». «Призовите энергию с помощью силы желания и творите свой собственный мир с помощью силы собственного воображения». Одна из наших подруг сказала нам недавно, «Абрахам, я не думаю, что вас хоть в какой-то мере заботит, вернется ли ко мне когда-нибудь мой любимый. Мне кажется, вы советуете мне развить воображение только за тем, чтобы я не замечала, что его нет рядом со мной». И мы отвечаем, «Так оно и есть». Потому что, представляя его рядом с собой, ты аккумулируешь и принимаешь божественную силу, жизненную силу, вливающуюся в тебя. И ничего на свете не может быть лучше этого ощущения. А затем мы добавляем. И, кстати, когда ты получаешь эту силу, любимый человек не может не вернуться к тебе. Но до тех пор, пока желание вернуть его состоит в первую очередь из осознания, что его нет рядом, он не придет к тебе. И вдобавок, причина отчаяния, которое ты чувствуешь в данный момент, заключается в выбранной тобой вибрации, которая не пропускает энергию, призванную твоим желанием. Радостная игра в процветание не только улучшит ваше финансовое положение, но изменит всю вашу жизнь. Этот процесс не только пробудит вибрации, которые активизируют энергию вокруг ваших желаний, но и позволит надолго сфокусироваться на том, что позволит желаниям воплотиться в реальность. Занятия этим процессом помогут вам добиться более сильных и действенных вибраций. И обещаем, что за этими изменениями не замедлят последовать самые неожиданные и удивительные результаты.